Инклюзивное образование доступно. Что вы должны знать об инженере связи? Его основная цель – обеспечение надежной и качественной работы оборудования связи. Его деятельность относится к областям радиовещания, телевизионного вещания, документальной электросвязи, оптимизации и развития сети связи. Необходимые знания и умения, которыми должен обладать инженер связи. Понимать назначение, принцип действия профессионального оборудования – Знать, как ремонтировать телекоммуникационное оборудование. Использовать современные информационные технологии. Знать рынок услуг связи. Уметь подключать станции, подстанции и пользователей. Уметь работать в команде. Обладать грамотной речью. И способностью быстро принимать решения. В рабочие функции инженера связи входит Проверка и настройка оборудования. Анализ причин поломки оборудования. Проведение ремонтно-профилактических и ремонтно-восстановительных работ, контроль качества выполненных ремонтных работ, проектирование системы. Рабочее место слабослышащего инженера связи соответствует общепринятым стандартам. Для комфортной работы он использует индивидуальный слуховой аппарат. Развитие Радиотехники и телекоммуникации сегодня говорят о потребности человечества в новых знаниях, в новых знаниях информационного характера. В настоящее время, чтобы узнать какую-либо новость, нам достаточно открыть браузер или страничку в социальных сетях и для нас уже, нам уже представляют готовые новости. Но... Если мы говорим о каком-либо предприятии, тем более телекоммуникационного характера, то речь идет о св связь приобретает более широкое значение. Если речь идет о современном телекоммуникационном предприятии, то понятие связь становится чуть шире. Это не только интернет и беспроводная сеть, это еще локальная сеть. Это спутниковая и сотовая связь, это IP-телефония, мини-АТС и так далее. Для того, чтобы стать инженером связи, необходимо хорошо ориентироваться в технической стороне вопроса. Необходимо понимать, по каким протоколам происходит обмен данными. Необходимо понимать, как происходит защита информации и технического оборудования. Если у вас технический склад ума, то, возможно, именно вы станете успешным инженером в области связи и будете незаменимы в телекоммуникационных компаниях и фирмах, представляющих интернет-услуги и сотовую связь. Получить соответствующее образование вы можете в таких вузах, как Тихоокеанский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Ярославский государственный университет имени Демидова, Найти ближайший университет и узнать больше можно на сайте ⁇ Инклюзивное образование ⁇